Всем привет! Добро пожаловать на канал Сеньоры Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за 3 минуты. Сегодня мы прогов... поговорим с вами про математические действия на испанская математика. Но это не скучная математика в школе. Тут я вам просто расскажу про некоторые знаки. Плюс, минус, умножить, разделить и равно. Что в принципе важно знать. Давайте, все легко. А, плюс это будет мас, минус. Menos, умножить это пор и разделить это entre. То есть все очень легко. Mas, menos, por и entre. Да? entre. Теперь про знак равно. Для знака равно какой нам понадобится глагол испанского языка, который мы знаем уже? Разумеется, ser, быть, потому что один плюс один всегда будет 2. Ну так вот, нам понрав... понадобится глагол ser. Какие его формы понадобятся? Разумеется, третье лицо ⁇ единственное число, и третье лицо ⁇ множественное число. То есть s и сон. Когда s, когда сон? Все очень легко. s это когда единственное число, например. 0 плюс 1 это 1. Да, там 5 минус 4 это 1. А сон, когда уже число больше. 15, 25, 27 там, и так далее. 587 это уже сон. Например. Uno, más uno, son dos, да, но no. cinco, минус cuatro, es uno, да, все очень просто, вообще, вот, поэтому просто это мы выучиваем и запоминаем, поначалу будет маленько тяжело, но вы можете написать себе прям несколько примеров на испанском, вот, циферками и перевести для, в голове их для себя на испанском. Давайте разберем теперь со знаком плюс, да? Uno, ну как мы уже разобрали, uno más uno, son dos, да? Минус, тоже разобрали, 5 минус четыре, да? Cinco menos cuatro, es uno. Например, трижды 3. tres por tres son nueve, да? И разделить, например, quince entre cinco son tres, и все. Вот, видите, все очень просто легко, поэтому просто выучиваем, все повторяем, mas, минус пор и entry, и все. И не упускайте новые видео, подписывайтесь на мой канал, на... заходите на мою страничку веб, там есть языковая школа сеньор и скоро выходят новые курсы, заходите, не упускайте. И на мой инстаграм тоже подписывайтесь, там много интересного.